Когда люди говорят, что у человека жизнь как в сказке, или я хочу жизнь как в сказке, обычно имеется в виду, что это очень легкая жизнь, в которой очень много волшебства и такой сладкой халявы. То есть все просто дается. Как в том мультике про Вовку в Тридесятом царстве, когда он. Все хотел получить просто так. Помните, что ему сказал тогда царь? Где вы видели такую сказку, чтобы там все просто так давалось? Для того, чтобы тебе далось какое-то счастье, для того, чтобы тебе дались какие-то знания, для того, чтобы тебе вообще что-то далось, вы помните, что там происходит? Причем, если мы возьмем любую сказку, независимо от того, русская это сказка или это какая-то иностранная сказка, но у героев очень много испытаний. Причем, заметьте, эти испытания часто называются приключениями. И все эти испытания нужно преодолеть, и тогда тебе будет счастье, где вы видели, чтобы в сказке все было просто. Просто это некий миф, когда мы соединяем начало пути и конец. Но если соединить факт рождения и факт смерти, слушайте, ну самое интересное – это в процессе. Или я ошибаюсь? Поэтому, когда вы хотите сказку, я почти представляю, какая у вас тяжелая жизнь. Потому что в ней точно есть место всем этим приключениям. Хотите узнать, сколько вам испытаний, сколько вам осталось или началось? А вспомните, какую сказку вы любили в детстве, про какие испытания говорится там. Возможно, это всего 3-4 животных, как в колобке, и в конце вас ждет лисица, которая вас сожрет. Возможно, это какие-то испытания, которые бесконечны у богатырей, я не знаю. Но вы можете проанализировать, какие сказки нравились вам и по какому детскому сценарию вы живете. Иногда можно аналогию найти с песнями, которые были в вашей молодости и которые запомнились оттуда. Казалось бы, ерунда, и как вообще сказочные персонажи, литературные герои могут влиять на жизнь. Дело в том, что подобного рода литературные произведения... Нам читают, во-первых, в бессознательном возрасте, а мы ничего не забываем, и в итоге одни воспоминания накладываются на другие. А во-вторых, и это делается очень большое количество раз. И, как синдром большого числа, мы в итоге это воспринимаем уже как свое нутро, как свое целое. И даже иногда можем выдавать это в виде своего продукта возможно именно так появляются сказки про белоснежку, про семь богатырей и тому подобные вещи. А возможно это осознанное переделывание произведения так как уши нравится, Я знаю очень много сказок колобок, где он не попадает в лапы кровожадной лисицы и остается жив. Итак, вы все еще хотите в сказку? Тогда я вам не завидую.